Всем привет! Вы зашли на канал Вкусняшки от яшки. Сегодня мы будем готовить запеченную картошку. Для этого рецепта нам потребуется непосредственно сам картофель, лучок, помидорчик, бекончик, уксус, горчичка, сметана, сыр, чеснок и теньян с розмарином, желательно свежие. Вот начинаем. Ну и приготовление соуса. Для этого нам потребуется чесночок. Нарежем его просто мелко, мелко, мелко. Насколько получается, он у нас соусе все равно будет. Соус у нас немножко постоит, а минут 20-15, чтобы все вкусы перемешались. Поэтому нарезаем сначала чесночок. Только без пальцев. Мелко-мелко крошим чесночок. Сыпаем его в чашку. После этого в соус у нас идет... В соус у нас идет пару столовых ложек сметаны. Горчичка. Где-то столовая ложечка. И немножко уксуса. Самую малость. Буквально так для легенькой кислиночки. Ну, каждому уже там как нравится. Теперь это все берем, перемешиваем до однородной массы. Ну и все, оставляем это минут на 15, убираем пока в стороночку. Сейчас начнем заниматься сам, непосредственно уже самой картошкой с составлением самого блюда. Мы наше блюдо с нарезкой картошки. Резать ее будем просто колечками, кружочками. Делаем их не сильно широкими, но и не сильно узкими, чтобы они в себя впитали вкус всех наших приправ, специй, соуса. Ну, примерно так, плюс-минус. И нарезаем таким образом весь наш картофель. Дальше мы нарезаем помидоры просто кольцами, ну, плюс-минус такой же ширины, как и мы резали картошку. Пару помидоров, я думаю, нам будет вполне достаточно. Дальше мы берем тимьянчик, просто светочек берем, соскребаем в листочки. Много нам его не нужно, потому что тимьян довольно-таки сильная приправа. Нам нужен просто легкий его аромат. Поэтому берем так вот, соскребаем в листочки в светочек. И берем розмарин. Тоже не особо много, потому что эта приправа тоже довольно-таки сильная. И берем это все просто. Еще немножко измельчаем. Ну и последнее у нас осталось, это натереть сырок. Сырка будет по максимуму много, чтобы это было все очень вкусно, очень сырно. Сыр украшает любое, мне кажется, блюдо. Поэтому трем сыр по максимуму. Вообще, на самом деле можно использовать абсолютно любой сыр который вам больше нравится мы взяли российский он неплохо тает и дает в принципе неплохой вкус можно конечно же и пармезан и чеддер которые дают прям сырный сырный такой аромат ну мы пока взяли российский Ну и в общем натираем его все наши ингредиенты теперь мы приступаем непосредственно к составлению этой композиции для начала мы подъем наш противень маслицем для того, чтобы картошечка у нас не прикипела к нему ну и размажем кисточкой это все чтобы лучше все прожарилось очень удобно эти кисточки на самом деле по стеночкам тоже все это размажем Так, ну все. Теперь мы начинаем выкладывать картошечку. Самым первым слоем идет у нас картошка. Просто берем ее и выкладываем на противень. На самом деле слои можно составлять абсолютно как угодно. В какой угодно последовательности. Ну, естественно, нижний слой должен быть это именно картошка. Чтобы он был пожестче. Дальше у нас пойдет немножко лучок. Просто берем так и выкидываем лучок. Не особо распределяя его как-то красиво, просто раскидываем на картошечку сверху. Теперь мы выкладываем помидорку. Так, ой, сразу две бросил. Укладываем помидорку нашу. Дальше мы немножко посыпем кимьянчиком и розмарином. Только не перебарщивайте сразу, потому что довольно-таки сильная специя. Теперь мы хорошенько это смажем нашим соусом, который мы, естественно, заранее подготовили. Вливаем его сюда. также кисточкой можно немножко пройтись, распределить в любом случае во время приготовления он конечно же еще подрастает и разойдется по всему нашему блюду Но немножко ему поможем так теперь немножко посолим Ну, на самом деле по вкусу и добавим свежемолотого перчика. Тоже, естественно, по вкусу. А теперь самое, самое, самое, что здесь будет играть нашу роль во вкусе. Это, конечно же, наш бекончик. И выкладываем просто его сверху, перекрывая всю поверхность ниже составляющего слоя так вот берем берем выкладываем ой красотища ой, как красиво выкладываем бекончик и засыпаем это все дело нашим сыром чтобы это все было сочно сырно сыра ребят нужно не жалеть ну по крайней мере я его не жалею потому что я считаю, что сыр во многих блюдах это прям очень классно. Особенно когда он растает, потом весь этот сыр здесь все это стечет и будет прям ой как классно. Ну и дальше продолжаем выкладывать также картофель. Выкладываем картошечку, засыпаем сверху лучком. Абсолютно хаотично, в хаотичном порядке. Выкладываем следующим слоем наши помидорки. Выкладываем, выкладываем. Так, посыпем тимьяном, розмаринчиком. Теперь опять идет наш бекончик. Еще раз повторяю, ребята, как вам больше нравится последовательность слоев, абсолютно неважно. Просто как больше нравится. Польем сверху нашим соусом. И докладываем следующий уже слой. Стоп, забыл. Конечно же сырок, конечно же сырок. Как я мог про него забыть? Обязательно, обязательно сырок. Не забываем про него. И у нас остается последний слой. Заваливаем это все сверху опять же картошечкой. Сыпаем это лучком. Выложим помидорочки. Выложим наш бекон. Не совсем, конечно, это ПП и питание, но мы же любим вкусно покушать. Поэтому не жалеем бекона. Ладно. И засыпаем сверху это все сырком. Предварительно, естественно, я уже выставил, разогрел вернее, духовку на максимальный жар. Сейчас покажу, что мы делаем дальше с этим всем. Все, мы собрали наше блюдо. Теперь последний, заключительный этап перед отправлением его в духовку. Оборачиваем это все фольгой. Сейчас будем отправлять это в духовку на максимальном жаре. Это ну, духовки, естественно, разные, как я уже и говорил. Но я ставлю на максимальный жар минут где-то на 30-40. Ну, сейчас будем засовывать. Ну что, теперь мы отправляем нашу заготовочку в духовку минут на 30 и уже дальше посмотрим. Ну что прошло наше полчаса достаем наше блюдо сейчас будем вскрывать и смотреть что у нас там получилось По это не у нас небольшие проблемки в общем оно не успела готовиться за полчаса поэтому обратно мы их сейчас запаковали и отправим еще минуток на 15-20 ну что друзья наше блюдо готово начинаем его пробовать отрезаем порцию достаем Запах конечно просто бешеный. Ну что, приступаем к дегустации. Вода наше готово, я уже себе наложил немножко порцию. Начинаем теперь дегустировать. Конечно, очень он еще горячее все. Но пробуем очень вкусно. Получилось все сочно, нажористо, прям так. На самом деле это блюдо можно немножко разнообразить. То есть добавлять разные ингредиенты. Сюда очень хорошо зайдут те же самые грибочки, шампиньончики. Они за это время приготовятся однозначно. Но они добавят еще некоторых вкусовых ощущений. Все классно. Можно еще добавить сверху на самом деле сыра. И перед уже готовностью, минуток за 10 посыпать сверху сыром и оставить на... уже без э, фольги сверху. Получится прям такая запеченная сырная корочка сверху. В общем, пробуйте, кушайте вкусно, радуйте своих близких, пользуйтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну или если вам не понравилось видео, ставьте дизлайки. В общем, все ссылки будут в описании. Всем спасибо за внимание.